«Привет, психологи, добро пожаловать обратно!» Веселиться вместе, быть открытыми друг с другом, проводить много времени друг с другом и разделять с кем-то глубокую эмоциональную связь. Как вы считаете, это больше похоже на близкую дружбу или романтические отношения? Ответ легко может быть и тем, и другим, верно? И для многих из нас границы между любовью и дружбой иногда могут быть размыты, а если добавить к этому романтические чувства, может еще больше усложнить ситуацию. Так что если вам нужна помощь в определении, где провести черту на песке между любовью и дружбой, вот восемь признаков, которые говорят о том, что отношения между вами и вашим другом начинают приобретать больше романтический, чем платонический характер. Первый, вы мечтаете о них. Часто ли вы в шутку говорите, что вам и вашему другу должны встречаться друг с другом? Или мечтаете о том, как бы это могло быть? Закончить с ними романтические отношения? Может показаться, что это не более чем просто игривым подшучиванием и легкомысленным весельем. Но эти романтические фантазии могут значить гораздо больше. Чем вы думаете, особенно если вы чувствуете порхание бабочек в вашем животе каждый раз, когда вы думаете об этом? Второе. Вы ревнуете их к партнерам. Вполне понятно, что вы испытываете чувство ревности к своим лучшим друзьям, другим друзьям время от времени. Разница между платонической и романтической ревностью очевидна. Первое проистекает из страха, что ваш друг оставит вас, в то время как вторая происходит от разочарования от того, что ваши романтические надежды рухнули. Поэтому, если вы чувствуете, что ревнуете к романтическим партнерам и любовным интересам вашего друга по более чем платонической причине, пришло время хорошенько разобраться в причинах. Может быть, вы устали от переключений налево и направо, или, возможно, вы пытаетесь найти любовь не в том месте. Номер три. Вы не можете дождаться встречи с ними. Скажите честно, вам нравится проводить время со своим лучшим другом? Больше, чем со своими влюбленными? Вы больше всего любите проводить время и строить планы? Наслаждаться обществом своего друга и с нетерпением ждать встречи с ними – это одно. Но с нетерпением, отсчитывая мгновение до встречи – это совсем другое. И если вы умираете от желания увидеть этого человека в любое время суток, то возможно то, что вы чувствуете к нему. Это нечто большее, чем просто дружба. Номер четыре. Вы хотите быть с ним более близки. Хотя эмоциональная близость, конечно, не редкость. В близкой, значимой дружбе желание быть более близким с этим человеком – это верный признак того, что романтические чувства уже начинают между вами, уже начинают зарождаться романтические чувства. Становитесь ли вы с ним более физически ласковым? Вы сразу же обращаетесь к нему за утешением, даже когда другие люди могут предложить его вам, или почти каждый день ведете с ними глубокие содержательные беседы. Если вы ответили «да» на любой из этих вопросов, тогда то, что вам нужно, уже может быть больше, чем просто дружба. Номер пять. Вы слишком ласковы. Аналогично предыдущему пункту, если вы чувствуете, что ведете себя более кокетливо. Чем дружелюбным рядом с этим человеком, это, вероятно, потому, что ваши чувства к нему начинают проявляться, даже если вы еще не осознаете, что они есть. Больше, чем когда-либо прежде, вы хотите быть рядом с ними все время, держать их за руку, вести себя с ними мило, обнимать и целовать их так часто, как только можно, и использовать любой повод, чтобы прикоснуться к ним и показать им свою привязанность. Номер шесть. Вы постоянно говорите о них. Одна из причин, по которой все остальные поднимают брови на вашу так называемую дружбу с этим человеком, это то, что они похожи. Это ваша любимая тема для разговоров. Вы не можете сказать о них достаточно хороших слов, и вы всегда делитесь забавными историями или веселыми воспоминаниями, связанными с ними. Затем, если вы заметили, что постоянно находите способы включить их в любой разговор, что же, не нужно быть экспертом по знакомствам чтобы понять, что вы уже влюбились в своего друга. Номер семь. Вас больше никто не интересует. Еще один верный признак того, что это не просто дружба, это любовь, если ваш друг становится причиной того, что вы больше никем не интересуетесь. Вы больше не заинтересованы в том, чтобы встречаться или добиваться чего-то с кем-то еще. Потому что глубоко внутри вы знаете, что этот человек уже есть все, что вы хотите видеть в партнере. И самое сложное в том, признались ли вы себе в этом или нет. И номер восемь. Этого никогда не бывает достаточно. И последнее, но, возможно, самое важное. Если вы обнаружили, что, сколько бы времени вы не проводили со своим другом, этого никогда не будет достаточно, чтобы вы перестали скучать по ним и хотеть их видеть, тогда вы определенно испытываете к ним чувства. В этом нет сомнений. В конце концов трепетное чувство в вашем сердце каждый раз, когда вы находитесь рядом с ними, желание видеть их и говорить с ними все время, уверенность в том, что они вам никогда не надоедят – все это признаки вновь обретенной любви. И хотя вы все еще считаете их друзьями, вы определенно проводите с ними больше времени, чем вам, возможно, хотелось бы признать. Так что будьте честны. Относитесь ли вы к каким-либо признакам, которые мы здесь упомянули? Считаете ли вы, что ваша дружба с кем-то перерастает в нечто более романтическое? Если да, то открыться об этом этому человеку будет хорошим первым шагом, особенно если вы подозреваете, что он тоже может чувствовать то же самое. Подумайте об истинном значении ваших чувств и подумайте о том, чего вы действительно хотите и куда бы вы хотели двигаться дальше. Затем, когда вы убедитесь, что это то, что стоит делать, не бойтесь ясно выразить свои намерения. Нашли ли вы это видео познавательным? Расскажите нам об этом в комментариях ниже, пожалуйста, поставьте лайк и поделитесь им с друзьями, которые, возможно, тоже найдут в этом видео что-то полезное для себя. Не забудьте подписаться на канал Немиркин и нажмите на колокольчик уведомлений, чтобы получать новые материалы. Все использованные ссылки добавлены в поле описания ниже. Супер спасибо за просмотр, увидимся в следующий раз.